Всем привет! Решил сделать короткий обзор по Metacloud. Напомню, что здесь мы майним токен через программу на ПК или ноутбуках, количество, которое я уже получил с майнинга, майню по 12-14 часов каждый день, в среднем выходит 33 токена. Как начать майнить? У меня есть отдельный обзор, рассказал в нем, ссылку оставлю в описании. Также я проверил этот сайт на вывод. Тоже оставлю в описании. Ну и могу показать вам вот историю вывода. Транзакция затянула секунд 20-30. Выводил 335 монет, но получил 301 токен. 34 ушло на комиссию. Это один целый день майнинга. Печально. Поэтому я больше не буду ничего тестировать. Один раз этого достаточно. Накоплю или более монет, тогда сделаю транзакцию на вывод. Немножко покопался я у них в телеграм-канале и нашел следующую информацию. Листинг на бирже P2P2B в августе с 1 по 10 стартовая цена 6,8 цента Эта биржа такая ниже среднего. Я на ней торговал, когда были еще airdrop и баунти монет в сети эфириум. Когда он стоил 100 150 долларов. И была низкая комиссия, как сейчас вот в MetaMask. Е. По 30-40 центов за транзакцию оплачивали комиссию. Надеюсь, еще добавит какую-нибудь биржу наподобие Gate, Hotbit, ну и конечно же Binance. Тогда цена монеты пойдет вверх, а не вниз. Криптовалюта всегда риск, не знаю что получится, но я принял решение участвовать и получать токен в майнинге. Даже если ничего не получу, жалеть об этом не буду. Еще у них проходит распродажа монет. Первый раунд завершен, проходит второй. На сегодняшний день они продали 133 миллиона mcloud на сумму более 2,5 миллионов долларов. И скоро стартует последний раунд распродажи уже по более высокой цене. 3 цента и 4,5 цента. Это у нас будет в июле уже до августа. А там листинг. Так что, если хотите купить, вот в этом разделе. Еще у них чтобы монету не слили сразу будет постепенная разблокировка токенов по моему по 25 процентов ежемесячно и на 4 месяца можете ознакомиться у них в telegram канале ссылку тогда оставлю в описании хотя нет вот пролистайте вниз вот ссылка на их телеграм, youtube twitter Если у вас есть желание помайнить, присоединяйтесь, смотрите мой обзор, ссылка будет в описании. Выполняйте необходимые действия и запускайте майнинг. Программа компьютер не нагружает, ничего не тормозит, не виснет и не мешается. Вот как мне подсказали, нажал сюда и она свернулась вообще сюда в окно. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Ссылки в описании.